Как я сработал 1000 долларов в 18 лет? Всем привет, меня зовут Макс Прайм История. Самое наверное главное правило это нужно же откладывать деньги э, на каждом день рождения. Начиная э, я там начинал с 12 вы можете начать раньше. Почему я еще раньше не начал? Потому что покупал игрушки. Мне нравились игрушки, помню. И я их покупал, покупал очень много. Прямо на все деньги. Ну, не на все деньги, там, возможно, просто копейки оставались. Да, было странно. Потом на один раз не приходили 500 гривен с, как там, это всего. То есть, 100 гривен дали, 50 гривен дали. В то время это было мало. Точнее, нормально. 50 гривен, 100 гривен, помню, было 200 гривен, это был рекорд. Пицца это было мощно чем вообще не было. Пицца с крейси тоже не было. Было только 150 гривен. 200 это редкость. Это вообще эпическое было. 200 гривен. Вау! Я радовался 50 гривен. Я радовался 20 гривен. Раньше, когда было 5 гривен, 12, 5, 10 гривен. 1 гривен, 2 гривен. Было прикольно. Сейчас уже 1 гривен, 2 гривен убралась Жаль, конечно. У меня уже их нету. Но я их помню, помню даже, когда я их накопил столько, что я раскидывал по комнате. Тоже такое было. Ну как же я накопил долларов? И я откладывал. На От день рождения, начинаем с 12, потом с 13 купил одну игрушку и пообещал, что больше никогда не буду покупать. И пошло по делу. Вот именно с 13 пошло по делу. Поэтому, если вам 13, как раз можете, то 13 когда будет вам почти 13, сможете начать вкладывать. Если позже, то будет тоже 1000 долларов, но меньше. Вот, потом уже начались 50 гривен, 100 гривен давать на день рождения, 200 уже нормально. Ну, не так-то часто, нормально было 100 гривен. 50, это 50 гривен давали, помню, бумлом немного костей на день рождения, 50 гривен давали это... Ниже ранг, да? Думаете, ниже ранг дают 50 гривен. 100 гривен дают нормальный ранг, а 200 богатый ранг. Я так говорил, кстати. 500 гривен был э, вообще миллионер. вот, А 1000 вообще не было. А то появилось 1000 гривен давали мне, когда было 15. 16. Как-то так вот. 14 дней было. Кстати, такой быстрый период Такой именно быстрый период Поэтому должны быстро взять Себя руки Получится что-то сделать К сожалению, будет Если вы вдруг что-то опустили Поэтому Главное это откладывать И получается Я не считал, сколько у меня было гривен Я не покупал доллары, евро я их купил, ну, у меня порекомендовали, да? 16 лет, скорее всего, да, 17. нет, 16. Когда был в спад, купил на дне, сейчас можно продать, потому что сейчас кризис, вау, и я могу сейчас э, э, с 20 лет, например, купить им, у меня уже есть, 1000 долларов, могу купить землю, и тем самым а окупи... купится оно 6 лет, как я понял. 6, 7, 8. Ну, сейчас кризис, возможно, сейчас не выгодно, но это не так-то им важно. Ну, не забирать много энергии. В принципе, выгодно тема. И учиться например, на им эти вот земли заниматься. А вот квартира тоже такая прикольно, но дело в том, что очень дорого. За тысячу долларов вы никогда в жизни не купите квартиру. Ну, возможно, сдаёте там, купите там на временно. Но купить её и сдавать её в аренду, это полмиллиона гривен. 200 тысяч гривен. Я вот 100 тысяч уже не могу накопить почему-то. Поэтому пришлось купить землю. Будет прикольно. Скажите, я фермер. Возможно, да. Но я скажу, что депозиты, облигации — это хорошо. Даже военная облигация — 10, 11, 12 там ну копейками набирается процентов 12 этих вот облигаций к военных в Украине прикольно. Но мало. Я знаю, что на землях можно 30% зарабатывать и тем самым 30% в год, так дальше, второй год, 60% процентов еще 4 года вы Или я, я, я вру, скорее всего. Возможно, вы, вы еще раньше. Возможно, 20%. Получается 5 лет. Да, 5 лет по 20%. Это, кстати, прям что-то у вас есть. Не в интернете, там, купил криптовалюту, купил NFT. NFT, кстати, сейчас... Прикольно покупать картошки по портовать подороже. Очень-очень рекомендую. Но, блин, интернет у них как-то плохо. Сейчас нахожусь без после зоне, когда идет война, когда идёт вторжение, когда хотят разрушить и заново начинает жизнь. Это, конечно, плюс есть, минус огромный. ну плюс тоже есть для новичков для меня начать что-то делать. Там начинает какой-то новый бизнес. Поэтому 1000 дорого откладывать можно. И тем самым зарабатывайте больше. Всем спасибо за Макс Прайм. Подпишись, ставь лайк. До свидания. До Пока.